как развиваться в соблазнении, как прокачать свои навыки, как мне справиться со страхом подхода и так далее. Такие вопросы мне очень часто задают мои ученики или просто те, кто смотрит мой YouTube-канал или подписаны на мои телеграм каналы Поэтому в этом видео я решил дать тебе свой ответ на то, ту как можно эффективно прокачаться в этой теме, как развить себя в соблазнении и начать соблазнять самых лучших женщин. Ну и начало, как обычно, лайк этому видео, подписка, кстати, не забывай нажимать и на колокольчик. Ну и прямо сейчас мы начинаем. Итак, как же эффективно развиваться в соблазнении? Очень простой секрет. Вначале сделай. Если у тебя получилось, то... Супер, отличный результат, и ты красавчик. Если не получилось, ты получил какой-то опыт. А даже отсутствие какого-то конкретного результата, это все равно опыт. Найди тот момент, из-за чего у тебя не получалось, и сделай в следующий раз по-другому. И Делай так до того момента, пока не получится. Ну вот и все, про такая простая схема. Если ты не знаешь, как подходить, сделай несколько подходов, посмотри, что у тебя получается, вычлени то, что не получается, и сделай по-другому. Свидание, то же самое, первый этап, второй, третий и так далее Помни, сначала нужно сделать, сначала бери и делать А после этого уже начинается этап, когда ты начинаешь разбирать свой практический опыт А не абстрактные какие-то теоретические вопросы Ведь у меня очень было часто, ну, прям-таки большущее количество учеников, которые прочитали на тему соблазнения книжек ну, точно, наверное, больше, чем я. Называли мне таких авторов, которых я в свое время, ну, даже про них не слышал. А сейчас все больше и больше появляются ребят, которые пишут разную литературу на эту тему. И понимаешь, парень, который читает книги по данной теме, читает статьи, смотрит видосики, обучающие аудиоподкасты, у него, блин, возникает такой эффект, что, блин, я что-то сделал не так, ну, и нужно еще что-то почитать, еще что-то э, изучить, я слишком мало знаю, и попадает вот в воронку того, что нужно новую информацию. Нужно больше информации и превращается в теоретика. А ты должен делать иначе, да. У тебя должен быть э, эффект анализа, что я что-то сделал, я что-то узнал, я проанализировал, и в следующий раз я сделаю по-другому сразу станет все понятно. Перестань грузить себя теорией 5-10 лет готовить к себя выходу в поле. Да, ну, типа, ну это смешно, старик, но ну, поверь. А, раньше же без теории люди как-то подходили, знакомились и соблазняли. И тот же Казанов, Дон Жуан, да. Это ну блин, не совсем вымышленные личности. Mm, да, и поверь, твой дядя По-любому Или там батя, я не знаю да, Но кто-то же как-то ты появился на свет И кто-то кого-то там активно соблазнял а, Ну, хотя в Советском Союзе секса не было Но поверь, тогда тоже активно м -м, Процветали так называемые пикаперы И классический фильм Где находится на филет ага. Вот, боевая готовность номер один Так Простите, девушка Что? Вы не скажете, где находится этот. Ну ты помнил, Паша. Ну этот, но. Ну... А дальше? Что? Ну? Ну этот, но. Ну... ну вот знает, молчит. Ну же, тебе трудно сказать, но филет! А что это такое? Ну тот знает, а мне не говорит. Он как раз-таки про советских пикаперов. Поэтому не надо готовить себя годами к первому подходу и типа «я еще не готов, мне нужно прокачаться», Ну спроси себя. Тебе не жалко своего времени? Твоя молодость уходит, твое время уходит намного лучше, если ты возьмешь и просто сделаешь. Если даже не знаешь, как делать, то все равно бери и делай. Теория без практики, ну, во-первых, она не усваивается от слова «совсем», теория без практики мертва. Во-вторых, она очень быстро забывается, ну вот буквально-таки через день ты уже слава помнишь то, что ты изучал вчера. И если сравнить теоретика и практика, то пятилетний теоретик это хуже, чем однодневный практик. Вот еще раз зафиксирую для себя эту фразу. Пять лет теории гораздо хуже, чем один день активной практики. Один из лучших вариантов, это, конечно же, прочитать что-то новое, посмотреть что-то новое по теме, причем не просто какие-то отдельные э, видосики, а конкретно, ну, пройти какой-то онлайн-курс, либо начинать его проходить. Например, ты можешь начать проходить мой самый простой базовый курс, называется он «Про соблазнение». Он так составлен, что каждый следующий урок – это немного новой теории и много интересных практических заданий. И он подходит абсолютно любому парню, то есть новичку или даже опытному. Это тот курс, который расставит все от А до Я, уберет все белые пятна. Поэтому ссылочка на мой Телеграм внизу, здесь переходи, задавай вопросы, и если если интерес к этому курсу, можешь его начнет проходить. Пойми, что ты должен делать, так это… После каждой теории нужно выполнять соответствующие упражнения, то есть отрабатывать эту теорию до появления так называемого умения, а лучше навыка, то есть бессознательного использования этих знаний. Далее снова что-то посмотреть и выполнять другое упражнение, и снова практиковать до встройки навыка. По данному формату я провожу свои тренинги уже 16 лет и постепенно встраиваю навыки под конкретные задачи. Эффективность этих тренингов очень высокая. Еще один важный секрет. Не нужно мусолить, думать и выяснять, почему что-то работает, а что-то нет. Тут важно просто взять и сделать. Реально. Меньше думай, больше делай. Также меньше говори и больше делай. Еще раз повторю. Меньше думай, больше делай. Меньше болтай, больше делай. Следующий вариант развития – это интенсив. Это интенсивная практика почти на износ после того, когда ты уже вот прям вообще ну, визнос пошел, дать время отдохнуть. Дать время усвоиться материалу и появиться новым навыкам Далее снова практика и снова отдых. Можно по 10 лет сидеть в зоне своего комфорта, в, своей, знаешь, таком, в таком своем маленьком болотце и не иметь никаких результатов в жизни. Бывают сбалансированные варианты между комфортом и интенсивом. Если ты будешь делать, то по-любому ты будешь расти и развиваться. Ни хера не будешь делать или просто заниматься теоретической частью, развития не будет. Самый эффективный вариант развития, это, конечно же, под руководством тренера или опытного наставника, коуча, ну или просто более опытного человека. Тренер способен дать ученику самое необходимое, без всякой шелухи и воды. По сути, тренер дает ученику тот самый короткий путь, самый... Высокоэффективный путь развития и достижения результатов. Ведь ты платишь не только за знания и за опыт, а за время, которое другой человек потратил, чтобы разобраться в этой теме. И ты экономишь свое время. Есть много разных важных нюансов, но по большому счету все это относится уже к тренерской работе. Но если делать это дело и не бросать его, то результатов ты достигнешь по-любому. И важно здесь это делать. Ну на сегодня все. Увидимся.